У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами сегодня снова Билли Брим, и у нее есть хорошее послание. Хвала Господу. Добро пожаловать, Билли. Большое спасибо. Мы хотим быть бесстрашными в эти последние бесстрашными. дни. Бесстрашными. В эти последние дни. Это означает никакого страха. Ты веришь, что мы живем в конце дней? Мы в конце Хорошо, дней. Хорошо, я принимаю это. Мы начинаем эту передачу с таблицы, которую вы можете увидеть. Хорошо. Когда говорится о последних днях, это соответствует евреям. Это конец дней. Да. Соответствует записанному в послании к евреям. Что это означает? Это означает конец времени? Нет. Нет, Закончится это времени. Нет. Боже мой, мы только начинаем. Джон Лейк, человек, на руках которого умирали бактерии, бубоны и чумы, да. на его руках. Его дочь была моей подругой. Джон Лейк сказал, что Господь сказал ему, «Когда вы переходите от этой жизни к следующей, вы только начинаете». Аминь. Вы только начинаете. Это истина. Вечность. Да. Слава Богу. Итак, вот мы. И вы помните, что Бог сотворил землю. Мы поговорим об этом подробнее немножко позже. Фактически... Сатана упал. И это стало тоху богу. И даже сейчас земля находится под проклятием. Весь мир, земля. Вся земля. Все, что Бог творил, должно стать совершенным. Все. Земля будет совершенной. Он никогда ничего не разрушает. Он всегда приносит умножение. Подумайте о мальчике, у которого было несколько хлебов и рыб. Все это было использовано. Поэтому земля также будет использоваться, а не разрушаться. Мы поговорим о том, как она пришла в такое состояние, в котором сейчас находится. Но она не будет выброшена в мусор, Бог ее совершенствует. Итак, мы подходим к концу дней. Что это за дни? Вам показали таблицу, что когда Моисей ушел на небеса, и он получил там схему строительства скинии, Господь сказал ему. Это было записано в Талмуде, что Бог работал шесть дней. У него была шестидневная рабочая неделя. И седьмой день стал днем отдыха. Он дал Адаму шестидневную рабочую неделю, а седьмой день – день отдыха. И каждый день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Итак, Земля, и мы поговорим о том, сколько ей лет. Она существует примерно шесть тысяч лет после сотворения Адама. И все эти даты мы покажем в таблице. Зрители могут это видеть. Речь идет о шести днях. Тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Это разделено на три части. Две тысячи лет, день да. хаоса, и затем приход Слова, Тора. Затем две тысячи лет Торы и две тысячи лет Мессии. Это было веком Церкви, Тела Христа. И в конце этого времени, фактически, Бог хотел то увидеть. Что Адам сделает землей? И в конце этого времени приходит шаббат, или суббота, седьмой день, день отдыха. И мы подходим к концу шестого дня. Прошло две тысячи лет с тех пор, как Иисус пришел, и мы скоро войдем в седьмой день. Я точно не знаю, когда он наступит. Если семь лет — это так называемый цикл Шмиты, то это конец шестого дня или начало седьмого дня. Но Бог дальше очищает землю, очищает Израиль, очищает народы. И затем церковь придет на брачную вечерю Агнца. Аллилуйя. Но после этого начинается седьмой день. И также будет происходить очищение. И в конце сатана на какое-то время будет выпущен. С небес идет огонь на всех, кого он собрал на земле. Мы входим во время суда. Это не должно нас пугать. Да. Совершенно не должно. Особенно, если вы знаете, кто вы. Верно. Это очень важно. Мы поговорим о том, чтобы жить без страха в последние дни. Жить победителем в последние дни. Вам сказано побеждать. Мне сказано побеждать. Нам сказано что мы можем победить дьявола кровью агнца и словом нашего свидетельства. В Слове Божьем нет ни единого упоминания о том, что тело Христа когда-нибудь будет побеждено. Никогда. Никогда. Мы победители. И мы будем говорить о победоносной жизни в конце дней и о бесстрашии. И знаешь, Глория, везде, где я бываю, я вижу, что люди боятся. Они подходят ко мне, даже христиане, поскольку они знают, что я учу о последних днях, о конце дней. И они спрашивают... Что вы думаете о происходящем? Они в страхе? Сколько раз в Библии употребляется одна из самых коротких заповедей? Да. Не бойся! Не бойся, не бойся, не бойся! Ангел является, Господь является, не бойся, Мария, не бойся! Страх никогда не должен быть частью жизни верующего. И вы не да. должны использовать страх для того, чтобы пугать им христиан. Мы не должны бояться. Я думаю, что сейчас очень много людей боятся. И мы стоим перед лицом будущего. Мы знаем. Мы можем видеть в Слове Божьем, что происходит, и знать свое место. Но вы должны знать, кто вы. Вы должны знать, кто вы. Да. Как можно узнать, кто вы? Библия говорит во втором послании к Тимофею, 2.15, «Учись, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Почему мы не должны бояться? Мы верно преподаем Слово да. Истины. Во-первых, да. мы верим этому верно. Слову. Это Истина. Аллилуйя. Мы верим, что это Истина. И мы обращаемся к Нему. Это Бог, который обращается прямо ко мне. Но вы должны знать, когда Бог обращается Если к вам. Если вы не знаете, что здесь говорится... Вы потеряны. Я бы не хотела этого. Да, у людей есть разные представления. Вот какой бог. Это брат Хейгин говорил о перепуганной молитве? Да. Молитва на основании страха не приносит да, ничего она хорошего. Такая молитва не сработает. Какая там была история? Да, не сработаешь. Это была история о пожилых людях, у которых родился ребенок, и у них была ферма, они работали на поле. И однажды налетела буря, как торнадо. И те пожилые мужчины и женщины просто упали на землю на кукурузном поле и начали кричать, «О, Бог, Бог, Бог!» А их сын начал бежать домой и сказал им, «Вы лучше бегите! Перепуганная молитва не Перепуганная молитва хорошего. не сработает. Она не сработает. Я очень хорошо запомнила это. Да, молитва, наполненная страхом. Здорово, Глория. Это правда. Так оно и есть. Вам не хотелось бы... Вам бы не да. хотелось бы молиться с такой молитвой. Вам нужно стоять да. на Слове Божьем. Вы должны править и царствовать. Вам нужно знать свои права, свои привилегии. Хорошо, мне это нравится. И об этом мы сегодня поговорим. О том, кто вы, чемпионы, Валабугу. будьте чемпионами. Церковь чемпионом. Библия говорит, мы должны верно преподавать это слово. Это слово является истиной. Это слово истины, но вам нужно правильно его преподавать. Вы не можете вырвать из него один стих и построить на нем доктрину. Вы должны правильно преподавать слово истины. Как это сделать? Когда вы изучаете Слово Божье, читайте его в контексте. Когда вы читаете какое-то место Писания, да, верно. оно должно соответствовать другим местам Писания на эту же тему. Но вы должны знать, кто говорит эту истину, кому оно обращено. Кому Бог обращается в этом стихе? Кому Он обращается в этой главе? Он обращается к иудеям? Обращается ли Он к язычникам? К народам? Или же Он говорит к церкви? И если вы в церкви, тогда то, что Он говорит церкви, касается вас. Да. Итак, мы живем в конце дней, и Брат Хейген когда-то говорил, «Узнайте, кто говорит, и узнайте, к кому это обращено». Вся Библия предназначена для церкви, но не вся Библия говорит о церкви. Да. Кое-что, записанное в Библии, относится к другим людям. Та часть Библии, в которой говорится о церкви, где говорится о том, кто вы и что у вас есть, и куда вы направляетесь, это послание Нового Завета. И откуда мы знаем, что есть разные группы людей? В первом послании к 10.32? Говорю вам, друзья, я много слышал из уст разных проповедников, которые неправильно преподавали слово истины. Они не видели разницы между обращением к евреям и местами Писания, которые говорят о язычниках или народах, а также местами Писания, обращенными к церкви. Они брали места Писания, обращенные к иудеям, и пытались применить их к церкви, Думая, что церковь войдет в период Великой скорби. Да. Что церковь будет переживать гнев Божий. Боже мой, вы лучше перестаньте говорить такие вещи. Вы лучше найдите для себя укрытие. Мы уже проходили Я это раньше. Я пытаюсь вспомнить. Это было в начале харизматического обновления. Говорили, что нужно покупать еду для периода Великой Вам скорби. Вам можно было закупаться едой и сделать много всего другого. Вы можете использовать здравый смысл. В штате Миссури, где мы живем, бывают ледяные бури базарк сесть дороги в горах. иногда мы по три недели не можем выбраться из дома и мы очень рады потому что никто не может приехать к нам и побеспокоить нас да сегодня у нас общество которое в основном основано на развлечениях в зимнее время года все шоу прекращаются поэтому мне нравится когда идет снег Тебе лучше это будет снег у меня есть хороший камин и конечно же есть запас еды на случай непогоды также есть определенный запас денег мы не боимся. Есть большая разница в том, чтобы быть да. движимыми и мотивированными страхом. Ведь в одном послании Нового Завета, которое обращено к нам, говорится, Бог не дал нам дух страха, но силы и любви да. И здравого смысла. Аминь. Если Слабо вам Богу. нужно записать это на десяти тысячах карточек и развесить их по всему дому, особенно когда вы слушаете определенных проповедников, помните, что вам не нужно иметь дух страха. Вы не должны позволять им нагонить да. на вас дух страха. В Ветхом Завете были только иудеи и народы, евреи и язычники. В Новом Завете появилась третья группа людей после того, как Иисус ушел на небеса. После того, как Он воскрес после распятия, После того, как он поразил сатану, он воскрес, и мы воскресли с ним. Так появилась третья группа. Совершенно новое творение, никогда не существовавшее ранее. Земля никогда не видела подобных творений. И то, что говорится об этой группе, говорится о если вас Если вы часть этой группы. Если вы часть этой группы. Если вы приняли Иисуса Господом. Да. Если вы приняли Иисуса Господом в вашей жизни. И если вы к ней принадлежите, с вами что-то произошло. Слава вы Богу. Вы родились свыше. Родились свыше. Так Спасибо говорится в Евангелии от 3.3. В английском переводе написано, что мы родились заново, но в оригинале сказано «родились свыше». После того, как вы приняли Иисуса своим Господом, Он вошел в ваше сердце. Вы больше не от этой земли. Вы уже не земное творение. В послании к Галатам 4.23 говорится «А Вышний Иерусалим, да. Матерь всем нам». В послании к Филиппийцам 3.20 сказано «Мы церкви, граждане небес, уже сейчас». Так написано во втором послании к Ориенфянам. Да. И также говорится, что мы посланники на этой земле. Если вы хотите знать свое будущее, и вы хотите знать, что произойдет с вами, обращайтесь к посланиям Нового Завета. Я прочитаю вам. Помните, что время Великой Скорби названо гневом Божьим? В Откровении 6, 16 и 17 говорится, «Пришел день Его гнева». Вы в это время уже на небесах. Церковь уже ушла с земли во время восхищения церкви. Поэтому вас не будет на земле в день его гнева. Об этом написано в Откровении 6.16.17. Вас здесь не будет, когда люди скажут горам, падите на нас. Вас здесь не будет. Да. Вы будете на небесах с Иисусом. Аллилуйя. И в Откровении 6.17 говорится, ибо пришел день гнева его. Да, он грядет. И будет происходить очищение, которое будет длиться 7 лет. Как насчет вас? День его гнева будет происходить во время периода Великой Скорби. Римлянам 5, 8 и 9. Послушайте меня. Настройте свои уши. Бог свою любовь к нам. Бог свою любовь к нам. Бог — это любовь. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, тем более ныне. Аллилуйя будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Гнев грядет, но мы спасены от него. Даже когда вы были еще грешником, он умер за вас. Он так сильно полюбил вас. И теперь, когда вы стали его ребенком, неужели вы думаете, что он любит вас меньше? Вы думаете, что он полюбил вас, чтобы вас обезглавили? Нет. Нет. Билли, у меня есть к тебе серьезный вопрос. Да, конечно. Ты слышала, как по радио проповедник сказал, Да. «Вы будете проходить период великой скорби, и не позвольте никому переубедить вас в обратном». Я не слышала этого, но человек, который забирал меня вчера из аэропорта и привез к вам, говорил о том же, как все сейчас наполнены страхом. Он сказал, я услышал это по радио. Он сказал, я услышал, как проповедник сказал по радио, Вы будете проходить период великой скорби, и не позвольте никому переубедить вас в обратном. И через минуту я покажу вам местописание, на котором он это основывает. С нетерпением жду этого. Я скажу вам прямо сейчас: я дам вам местописание о том, что вы не будете проходить период великой скорби. Мы да, не будем, благодаря. в послание к словоникийцам 1.9.10 говорится. Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил Аллилуйя. из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Во время искупления, обеспечив ваше спасение в том, что Иисус сделал на кресте, Он избавил вас от необходимости проходить гнев в великой скорби. Хвала Богу. Это да. первое послание к Фессалоникийцам, 1, 9, 10. В первом послании к 5.9 Он обращается Здесь в Церковь. говорится? Да. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Кого нас? Церковь. Мы определены. Мы определены получить спасение. Слава Богу. Видите ли, вы должны знать, кто мы и кто они. Да. Иногда говорится о них. Они не видят света. Мы прочитаем это через минуту, или на одной из передач. Но здесь говорится, что вы церковь, тело Христа. Это послания написаны вам. Павел и Иоанн, они писали послания. Петр и Яков, да. они писали вам послания. В одном из посланий говорится, «Он определил нас не на гнев». Итак, я разговаривала вчера с человеком, который забирал меня из аэропорта. И часто люди подходят ко мне и спрашивают, «А вы не боитесь? А как насчет этого?» Как насчет этого особенного года? Как насчет того и этого? Я вижу все это, но я не боюсь. И проповедник, о котором мы говорили, вот местописание, Хорошо, которое он использовал. Готовы. От Матфея 24. Матфея 24. Это местописание, которое он использовал. Здесь сказано, «Ибо тогда будет великая скорбь». В 21 стихе, Матфея 24, 21. «Ибо тогда будет великая скорбь,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 Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Здесь речь идет не о церкви. Церковь не ожидает явления Иисуса, когда Он придет, как молния исходит от востока до запада. Да. Это будет период великой скорби. А в послании к Веселоникицам говорится, что мы встретимся... Мы будем на большой вечеринке, когда да, это произойдет. Да, в к говорится, что мы встретимся с Ним на небе или на облаках, в то время Его ноги не коснутся земли. Да. Он придет в начале этого семилетнего цикла под названием Шмета, И мы встретимся с ним на облаках и уйдем с ним. О ком здесь говорится? Здесь говорится о людях, которые будут на земле, о людях, которые увидят, как он придет, как молния. Речь идет о периоде Великой Скорби. Вам не мешало бы прочитать мои заметки о книге Даниила или книге Откровения? Я покажу вам, что в Евангелии от Матвея 24 главе, Евангелие Евангелии от Луки в 21 главе, здесь говорится о евреях. Посмотрите сами, что здесь говорится о семилетнем периоде. В Евангелии от Матфея 24.13 сказано, «Претерпевший же до конца спасется». Разве вы так спасаетесь? Претерпев до конца? Что, если вы не удержитесь? Что, если вам отрубят голову? Нет, вы не спасаетесь таким образом. Терпение действует. Это дело суда. Во время великой скорби тот, кто -то терпит до конца, спасется. Но это не вы. Вы спасены Евангелием благодати. Хорошо. Где же находимся мы в это время? Вы на небесах. Вот правильно это. И ответ. вот как вы попадаете на небеса. Деяние 20.24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа да. Иисуса. Аминь. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Мы сейчас подходим к концу века благодати. Да. У нас есть Евангелие благодати. Но в этом семилетнем периоде. Будет совсем другое. Они проповедуют о том, что Царство Божье грядет, и оно грядет. Для них это благая весть. Придет земное царство, но вы, претерпевшие до конца, спасетесь. И когда говорится об избранных, речь идет о евреях, и они увидят Мессию. Не ходите в эту потаенную комнату, не no. ходите в пустыню. Они ищут Мессию. Они так и не узнали его раньше, и они ожидают его прихода. Поэтому во время семилетнего периода на земле будет плохо, там. и люди будут говорить «Он здесь, Он здесь». Иисус сказал «Нет, из Он не здесь». Иисуса. Мы будем там, но они не ищут. Они не ожидают, что Он придет, как молния, которая исходит от востока и видна до запада. Таким будет явление Сына Человеческого, тогда Его ноги встанут на землю. Это все будет. Они будут искать Его прихода на протяжении семи лет. В то время, которое мы называем периодом Великой Скорби. Вначале он придет на облаках за нами. Мы пойдем с ним на небеса. И затем, в конце семи лет, он придет, как молния на небе. И его ноги встанут на Илеонской горе. Поэтому здесь речь идет не о вас. Тут проповедник говорит, он говорит, что вы будете проходить период Великой Скорби. Не позвольте никому переубедить вас в обратном. Поэтому, если бы Сам Иисус не сказал обратное, если бы он не сказал, что его не нужно искать, что его не Для нужно меня искать в кресте, он сказал это применительно не к церкви. Для тебя слишком много. Тебя уже убедили скорбь. в том, что тебе не нужно проходить великую скорбь. Тебя уже отговорили от прохождения скорби. Благословен Господь. Аллилуйя. Аминь. Без страха. Бог не дал нам дух страха. Фактически страх — это грех, если уж говорить истину. Бог не дал нам дух страха. Да. Но дух силы, любви. И здравого рассудка. Аминь. Вот что мы должны показывать людям на земле сейчас. Поскольку им нужен мир. Они боятся. Они не знают Господа. Да. У вас есть право это сделать. Да, верно. У кого-то должно быть сияющее лицо. Кто-то должен ходить в вере и любви и доверять Иисусу. Доверять Господу. Доверять Слову Божьему. Я хочу узнать о том, что грядет. Но с этим столкнутся другие. Я не боюсь этого. Вы не должны бояться Верно. этого. Потому что в Библия говорит, что нас не будет, Верно. когда начнется плохое время. Верно. Верно. Верно. И мы уверены в том, что Слово Божье истина. Оно называет веру уверенностью. Если вы еще не принимали Иисуса Господом в вашей жизни, то это совершенно другой разговор. Пришло время сделать это. Да. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам, как это сделать. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Глория Копланд, и сегодня здесь моя подруга Билли Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе. И у нее есть для нас замечательные о, вещи, да. которые касаются нашего будущего. Да, нашего будущего. Слава Богу! Это будущее так славно и ярко, как только Бог может сделать Аллилуйя. его. Аллилуйя! Аминь! Здорово! Сейчас мы будем говорить, и мы уже говорили об этом раньше, о том, что вера — это победа, которая побеждает. Это победа, которая побеждает, и это сила. Да. Даже люди, живущие не в христианских странах, что они уважают? Силу. Они не уважают правительство, которое пытается всем угодить. Они уважают сильное правительство. И сейчас Богу нужны сильные верующие. Верующие, которые не будут бояться. Знаешь, на чем это основано, если подумать? На страхе. Страхе? Если вы сильны, ваш враг боится вас. Совершенно верно. Если вы сильны, враг боится вас. Если вы слабы, вы боитесь врага. Они думают, что мы можем победить, да? Да, знаете что? Давид Барон написал в своей книге, что страх был для Израиля большим грехом. Потому что то, чего они боялись, или чем бы то ни было в конкретном случае, да. оно становилось для них больше, чем Бог. Вы можете это видеть. Они ставили да, они это ставили выше это Бога. Выше. Да, выше. На самом деле есть очень близкая связь между словами «страх» и «поклонение». В определенном смысле вы поклоняетесь тому, чего боитесь. Вы, вы должны... преклоняетесь перед этим. Да, вы преклоняетесь перед этим. Вы должны бояться Бога святым благоговейным страхом. Вы не должны бояться дьявола. Мы говорили вчера о том, что Бог снова, снова и снова... Повторял своим людям, когда приходил к ним, не бойся, не бойся, не бойся. Бог дал нам не дух страха, а силы, любви и здравого рассудка. Я вчера говорила о людях, которые начинают бояться. Я говорила о христианах. Однажды мы в машине говорили об этом с моим внуком. Он поехал в лагерь, когда учился в старших классах школы. Спортивный лагерь. В нем делался большой упор на спорт. Но это был христианский лагерь. Они должны были провести в нем месяц. Там находились учителя и так далее, а мой внук хорошо играл в футбол. Там были и другие ребята, которые хорошо играли в футбол. И все учителя в этом лагере были христианами. И хотя все они занимались спортом, каждый вечер они привозили проповедника, и все в лагере должны были слушать его проповедь. Это был большой лагерь. И один проповедник говорил о последних временах. Я не знаю, что он проповедовал, но мой внук сказал, что он хорошо играл в футбол-школе. И он сказал, что когда они вернулись в свои домики или помещения лагеря, где они жили, они плакали и плакали. Эти ребята старших классов плакали и плакали, услышав то, что сказал тот проповедник. Я не знала, о чем он говорил, но мой внук сказал, что они целый вечер слушали проповедь из книги «Откровения». Боже мой! И вот они дошли до дракона, и они испугались дракона. И они дошли до этого и до того, и испугались всего. Они плакали и были страхи. И они спросили у моего внука, «Разве ты не боишься?» Он ответил, «Нет, я не боюсь». Моя бабушка много говорила об этом. Это не что-то Я слышала новое. это всю мою жизнь. «Я не боюсь, это не что-то новое. Боже мой, мы победители. Мы с ним на небесах». И он знает, как говорить правильно. Ну да, некоторые из этих вещей Вчера ведут. мы говорили о перепуганной молитве. Перепуганной молитве. Мы говорили о перепуганной молитве. Расскажи еще раз. Это нехорошо. Расскажи историю, не которую хорошо. рассказывал брат Это Хейген. одна из старых историй брата Хейгена. Мы не помним все его истории. Он говорил о мужчине и женщине, у которых уже в позднем возрасте родился ребенок. И он был умственно отсталый. И вот однажды они работали на поле, и налетела буря. Я не знаю, каким образом, но они видели, что на них надвигается шторм. И тут мужчина и женщина просто упали на землю. Они начали плакать и кричать «Бог, помоги нам!». Мы умрем посреди этого кукурузного поля, понимаете? Их сын сказал, «Бегите, бегите в укрытие!» И он сказал, «Напуганная, Напуганная молитва, молитва не работает». Напуганная не принесет работает. ничего хорошего. Напуганная молитва да. не работает. Поэтому, Верно. если вы боитесь, вам лучше укрыться. Да. Вам лучше спрятаться в ковчеге. Бог дал нам не дух страха. Это одна из забавных вещей, которые остались со мной с тех лет. Перепуганная молитва не работает. Это Да, тобой осталась хорошая вещь. Да. Потому что быть верующим в последние дни... И быть наполовину перепуганным, это означает, что все ваши молитвы будут перепуганы. Это противоположно вере. Вы не можете ходить в вере, если вы напуганы. Да. Итак, страх — это враг. Он пришел от сатаны, он дает сатане преимущество. Он дает ему место. Да. Что говорится в послании к Ефесянам? Не давайте место. Не давайте место дьяволу. Да. Он есть. Я верю в это. Мы будем говорить о дьяволе и о бесах на этой неделе. Но я не хочу, чтобы Хорошо. вы испугались. Мы не испугаемся. Потому что мы переступили это. Вам нужно понимать, кто работает здесь, в этой сфере. Да. Почему люди поступают подобным образом? Библия говорит, что он действует через них. Поэтому, когда мы говорим... Вот в чем дело. Если вы дадите место дьяволу, конечно. он возьмет его, потому что у него нет своего места. И он ищет место. Поэтому он придет на ваше место. Он ищет его. Да. Он ищет трещину в вашем вооружении. Верно. Он ожидает, когда вы испугаетесь. Это причина номер один, которая позволяет. Вот ему почему войти так из важно страх. быть человеком Слова Божьего. Крайне важно. В первую очередь, жизнь. Слово. Важно, что говорит Библия, а не то, что говорит дьявол, не то, что говорит неверие. Что Бог говорит. Что Слово Божье говорит. Да. Например, вам поставили диагноз. У вас то-то и то-то, вам осталось жить пять месяцев. Вам лучше знать, что по этому поводу говорит Слово Божье. Вам лучше знать. Иначе вы останетесь в истории. Верно. Поэтому то, что мы делаем, и то, что мы должны делать все время, как и вы, это держать Библию открытой. Читайте ее, верьте ей, поступайте по ней, говорите ее слова. Вкладывайте ее в свои уста. Но не склоняйте колени перед чем-либо другим. И знаете, кто вы? Знаете, что вы — тело Христа. Вы — храм Духа Святого. Бог живет внутри вас. Победитель. Вы — победитель. В нем. В Слове Божьем нигде не сказано, что мы должны быть побеждены. Да. Мы должны побеждать. Да. Я начала вчера с этой молитвы, и она записана в послании к Ефесянам. Брат Хейгин учил нас делать это. Я узнала о власти верующего от Него, как и ты. И сегодня мы молимся этой молитвой. И вот как я начинаю свой день. Я подробно описываю в одной из своих книг, как вы можете молиться в последний Здорово, день. Здорово, Билли. Как я начинаю мой день. Вот как я это делаю. Я молюсь этой молитвой, и мы помолимся ею. Ефесянам 1 глава, 17 стих. Поставьте туда свое имя. Бог нашего Господа Иисуса да, Христа. Да, да. Отец славы. Даст мне Духа премудрости и откровения в познании Его, чтобы глаза моего сердца были просвещены, и я могла знать. И затем Он просит о понимании в трех вещах. Номер один. Какова надежда Его призвания? Номер два. Каково богатство славы Его в наследиях для всех святых? И все остальное касается этой силы. Номер три. Каково величие силы Его в нас, верующих, по могуществу силы Здорово. Его? Который Он воздействовал во Христе, Мессии, Помазанном, когда воскресил Его из мертвых. Это сила воскресения. Что же мы должны делать? Мы должны верить. Мы должны верить этому. Что это? Это вера? Мы должны верить, что это сила, которую Он хочет, чтобы я получила. Есть сила, которую Он хочет, чтобы я понимала. Да. И это та же сила, которую Он использовал, когда воскресил Христа из мертвых. Вы будете бегать, опасаясь дьявола, когда сила, воскресившая Христа из мертвых, живет в вас? Нет. Бог дал ее вам. Благословен Господь. И Он хочет, чтобы вы понимали Слава это. Слава Богу. Он хочет, чтобы вы работали с Ней. И у нас есть имя Алёна. Иисуса. Слава Богу. Итак, Он говорит: Это делает меня еще. Он счастливой. хочет, чтобы вы понимали, каково величие Его силы, 19 стих, силы Его в нас верующих, да. верующих по действию державой силы. силы. Которые Он воздействовал в Мессии, помазанном, когда воскресил его из мертвых, сила воскресения, и посадила и себя на небесах. Могучая сила. Небеса. Небеса. Здесь говорится посадил на небесах. В оригинале говорится на небесных местах. Есть место, называемое небесами. Мы поговорим об этом. «Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главу церкви, которая есть тело его». Слава Богу. Аллилуйя. «Превыше, скажите, гораздо. гораздо выше». Гораздо выше. Не просто чуть выше. Он глава, а мы тело. Знаешь, Билли, я даже не помню, когда я в последний раз испугалась. Это хорошо. Я не пугалась с тех пор, как обратилась к Слову Божьему. Страх в этом случае пропадает. Слово Божье вытесняет да? его из вас. Потому что это истина, да. и вы принимаете ее. Я верю Это этому. выбросит страх из вас. Вы не будете думать о страхе. Да? Когда мы рассмотрим это, вы не будете считать, что дьявол выше вас. Вы будете считать, что вы выше дьявола. Совершенно верно. Посмотрите, что здесь говорится. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главы да, церкви, мим. которая есть тело его. Полнота, наполняющего всего во всем». «И вас, церковь, тело мертвых по преступлениям вашим, он оживил». Сделал живыми. Он сделал нас живыми. Мне нравится, как говорится в расширенном переводе Библии. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Это сатана, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили». И мы все жили некогда да, по верно. нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Мы больше не являемся чадами гнева, но Бог... Четвертый Богу. ...богатый милостью, по своей великой любви... Хвала Богу. ...могло быть и просто по Его любви. Этого было бы достаточно. Но нет. Нет. Здесь стоит кое-что другое. По своей великой любви... Который возлюбил нас. Аллилуйя. Когда мы были мертвы во грехах, Христос умер за нечестивых. И хотя мы были мертвы во грехах, Он возлюбил нас Даже и помиловал когда мы были недостойны этого. Нас. Да. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и посадил на небесах во воскресил. Христе Иисусе. И когда вы принимаете то, что Иисус сделал, вы знаете, ним. что когда Бог воскресил Аллилуйя. Его и оживил Его, Он воскресил и оживил вас. Когда Он воскресил Иисуса, Он оживил вас. Когда Он посадил Иисуса, одеснуя себя, Он посадил вас в Нем. И там вы сидите, и сатана под вашими ногами. Это так, только если вы приняли Иисуса Господом в вашей жизни? Да, это доступно для каждого это человека готово, на земле. это просто готово. Но это начинает действовать в вашей жизни, только когда вы принимаете Иисуса своим да. Господом. Мы поговорим о сатане, о бесах, об одержимости. Что происходит в этом сумасшедшем мире прямо сейчас? Над чем у нас есть власть? Что находится под нашими ногами? Есть небольшой ключ, о котором мы поговорим больше. Где-то. Мы возвращаемся ко второму стиху. «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». Мир идет в определенном направлении, и это направление сталкивается с праведностью Божьей, и Бог собирается все это очистить. По воле князя, господствующего в воздухе. Есть власти в воздухе. И мы поговорим об этом позже. Но речь идет здесь о сатане. В атмосферных небесах над землей находится сатанинское царство. И он является князем над злыми духами, нечестивыми духами в поднебесье, которые действуют через людей. И здесь говорится, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления. В людях, которые не родились свыше. Да. Сатана работает через них. Почему они делают разные ненормальные вещи? Он действует через них. Это не Бог. Почему человек просыпается однажды утром и принимает решение? Сегодня я застрелю да. 25 человек. Он что, вообще ничего не понимает? Да. Что-то сходит на него. Вот откуда это приходит. Вот откуда это пришло. Да. Или другие люди, возможно, они никого не убивают. Возможно, они пишут законы. Возможно, они сидят в судах и пишут законы, которые противоречат законам Божьим. Они делают это под влиянием князя, господствующего в воздухе. Да. Они не делают это под влиянием Слова Божьего. И тогда начинается все это сумасшествие. Да. Да. «Невозможно поверить, что мы убиваем нерожденных младенцев». Боже мой, эти видео абортов, я не могу смотреть их. Но моя маленькая внучка, которая является молитвенным воином, посмотрела их, и она видела гораздо более детальные видео, чем те, которые показывают в новостях. Она сказала, «Я должна за это ходатайствовать». И она сказала, «Невозможно поверить, какое это варварство». Мы говорили об ИГИЛ и о том, как они обезглавливают людей. Но как насчет миллионов нерожденных младенцев, которым разбивают головы? Разрывают на куски. Разрывают на куски. Боже мой. Как вы считаете, откуда это пришло? Это пришло от князя, господствующего в воздухе. Да. Который действует ныне да. в ценах противления. Да. Мы должны действовать. У нас скоро будут выборы. И мы должны включиться в них по полной программе. Они состоятся через год. Люди спрашивают, «Что вы думаете о кандидатах?» Когда я думаю о кандидатах, нам нужны люди, которые будут вопрошать Бога, как это делал Давид. Нам нужны люди, которые будут вопрошать Господа. Да, И я верю, что такие люди найдутся. И пусть Господь ведет их. Потому что мы видим, сколько всего происходит сегодня в Вавилонской системе. Мы видим это на телевидении. Мы видим, как об этом говорят те и другие эксперты, что хорошо для женщин и что плохо для женщин. И все эти люди просто ненавидят 10 заповедей. Они не хотят их нигде видеть. Один из них сказал, «Мы всегда говорим, как написано в традиционном переводе. Не убей». Но на иврите написано другое. На иврите говорится «не совершай преднамеренное убийство». Иногда вам нужно воевать за свою жизнь и за свою свободу, но не совершать преднамеренное убийство. Это хорошее замечание. Нельзя совершать преднамеренное убийство младенцев. Но то, что происходит сейчас, эти люди позволяют князю, господствующему в воздухе, Увеличивать свою активность. Знаешь, Билли, когда начинаешь думать об этом, это просто неразумно, что сатана смог так да. безнаказанно убивать младенцев. Это неслыханно. Это невозможно охватить своим умом. Да. Это должно остановиться. И это остановится. Вот почему грядет этот семилетний период великой скорби. Вот почему будто заливаться гнев Божий. Но, как мы уже вчера говорили, это не для церкви. Церковь не предназначена на гнев. Он спас нас Богу. от грядущего гнева. Вчера мы читали из Писания. И это очень и очень важно. Я уже говорила о том, как мой внук сказал друзьям. Я не боюсь этого всего. Моя бабушка рассказывала об этом на протяжении многих лет. Он сказал, «Я рад, что живу сейчас. Я рад, что живу». Я подумала об этом, когда ты рассказывала о том, как родилась свыше. Да, ты я не знала. Ты на самом деле не знала многого. Какие слова нужно говорить? Но ты сказала после того, как прочитала из Библии, и кое-что поняла. Ты сказала, Возьми мою жизнь. Билли, и сделай я даже никогда не слышала о женщинах проповедницы. Да, но это то, чего он хочет. Он хочет получить сейчас чью-то жизнь, чтобы он мог с ней что-то сделать. Он хочет получить жизни людей, которые станут победителями. Он это сделает. Отдайте ему свою жизнь, он разве он хочет людей, которые будут ходить в мире, а не страхи. Он хочет людей, в которых будет жить Христос. Они станут храмом живого Бога. У них будет сила, потому что... Они будут знать, что внутри них больше. Мы молились, тот, чтобы больше. у нас была сила. Сила, которая действует в нас, верующих. Мы должны знать, что мы посажены с ним на небесах, гораздо выше гораздо начальства выше. властей, и мы посмотрим на дьявола. Мы поговорим о сатане. Мне не страшно знать его. Потому что я узнавала, что нам придется иметь дело с людьми, которые дали сатане место в своей жизни. Иногда это делают верующие. Они не дают места в своем духе, но в своей душе, в своем разуме, в своем, своем мышлении. мышлении, в уме, они думают неправильно. Есть только один способ думать правильно. В этом все. Вам нужно обновить свой разум Словом Божьим. Каждый разум должен быть обновлен, Каждый если разум. вы хотите ходить Каждый в Сейчас происходящее не является просто политическими событиями. У нас будут выборы. Это не политическое событие. Это духовное событие. Все является духовным. Происходит раздел между царством тьмы и царством света. И мы уже знаем, что царство света победило. Мы уже знаем, что Бог все обратит нам на добро. Но царство тьмы судорожно хватает воздух. Люди в мире воюют за свое да, выживание. я верю в это. Но Господь говорит о них. Обвинитель братьев сброшен. Они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Я думаю, что это может означать людей, которые стали мучениками. Но также это означает то, о чем ты говорила. «Господь, я сдаюсь. Я не хочу своей воли. Делай со мной то, что ты хочешь делать». Если ты хочешь сделать из меня женщину-проповедницу, хотя ты даже не знала этого, чтобы сказать У меня даже мысли такой это. не было. Да, у тебя даже не было я не знала, мысли, что ты позволила ему сделать это. Ты позволила ему сделать это, поскольку да. ты отдала ему свою Хвала жизнь. Да, Богу. И с тех пор, Глория, ты позволила в определенном смысле своей жизни умереть. Я знаю, что у тебя были планы окончить колледж и сделать то и это. Все это умерло. Что с этим произошло? Да. Я даже не помню свои планы. Это просто умерло в твоей жизни. И вот ты сказала, вот моя жизнь, сделай с ней что-то. Поэтому то, что он хочет делать да, с твоей верно. жизнью, это Возьми сделать из что-то. Вы побеждаете кровью Агнца и словом вашего свидетельства вашей жизни с ним. Хвала Богу. Благословен Господь. И мы поговорим об этом. Мы поговорим о враге Божьем и рассмотрим это с точки зрения, что мы должны быть победителями и побеждать в эти последние дни. Слава Богу! И мы находимся здесь, мы в этом. Мы те, кому Он передал эстафетную палочку в последнем забеге. Мы те, кто поднимется и будет славной церковью. Хвала Богу! И мы оденемся в славу Господа. Аллилуйя! Люди будут нуждаться в мире освобождения. Прямо сейчас они ищут избавление. Хвала Богу. Им нужно избавление. Мы можем помочь им истинное Слово Божье. Оно освободит их. Если нам нужно знать бесов, мы будем знать, как это сделать. И благословен Господь. Куда бы мы ни шли, мы будем отдавать Ему свою жизнь. Аминь. И пусть Он мы делает ничего с ней не что-то. Мы не боимся. Мы молимся Перепуганная правильно. Перепуганная молитва Мы много молимся, работает. но не в страхе. Почему из всего, что брат хейген сказал, я так хорошо это запомнила? Возможно, для этого времени, когда люди молятся перепуганными молитвами. Перепуганная молитва не работает. Грядет буря, не так да, ли? Да, буря грядет. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Били Бримы служения «Молитвенная гора» в Азарксе. И не пропустите ни одну из этих передач. Билли всегда приносит нам хорошее слово. Аллилуйя. Благословен Господь, Глория. Мы поговорим о конце дней, в которые мы живем. дней. И вы назвали эту передачу победоносным голосом. Да, аминь. Это то, что Иисус дал нам. Он всегда дает нам торжествовать. Когда вы говорите о конце дней, люди пугаются. Я знаю, что они пугаются. Я восхищаюсь. Я восхищаюсь. Слава это не Богу. конец времени. Это конец определенного периода. Это не конец нас. Нет. И благодарение Богу это будет концом определенных вещей, которые да. сейчас происходят. Это будет конец рабочей недели Адама. И мы войдем в седьмой день, и затем в славная вечность Аллилуйя. в будущем. Поэтому некоторые вещи заканчиваются. Благодарение Богу. И некоторые вещи будут судимы. Благодарение Богу. На земле начнется период Великой Скорби, во время которого некоторые вещи это. будут судимы. Вас в нем нет. Если вы отдали свою жизнь Иисусу Христу, и вы родились свыше, то вы будете с ним на брачной вечере агнуться. Но одна из вещей по приближении к этому времени... Я говорила об этом на предыдущих передачах. Многие люди боятся. Серьезно? И они в страхе. Да, к сожалению, даже члены церкви. И вот мы в конце времен... И вчера мы уже говорили о том, что записано в Послании к Ефесянам, что когда Бог воскресил Иисуса, Он воскресил главу, и Он воскресил Его тело. Да. Когда Он воскресил главу тела, Он воскресил Его тело, то есть нас. Когда Он посадил Его, Он посадил нас с Ним. И теперь мы посажены по правую руку Отца, превыше всех начальств и властей, силы господств и всякого имени. Поэтому, когда мы говорим о сатане, и мы будем говорить об этом на этой неделе и на следующей неделе. Мы поговорим о сатане и о том, откуда он взялся. Мы будем говорить о бесах, и эти бесы находятся здесь, на земле. И вам приходится с ними иметь дело. Но никогда не забывайте о том, что вы посажены выше их. В послании к Ефесянам, который является моей любимой книгой во всей Библии. И вся Библия хороша. Это послание написано для церкви и о церкви. В той же главе, в том же послании к Ефесянам, в 6 главе, в 10 стихе говорится, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы да. Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, правителей тьмы, века сего, духов злобы поднебесных». Мы поговорим обо всех этих разных вещах. И мне нравится записанное в 13 стихе. «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев». В другом переводе написано «Я все». Но не в оригинале. В оригинале в этом месте говорится «Для всего примите все оружие мне Божье, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев». Так говорится в традиционном переводе Библии, но не в оригинале. У меня есть Библия, в которой написано, что здесь сказано «победи все». И «победи все» — устоять. Итак, вы занимаете позицию победителя, и затем вы стоите. В эти последние дни у Бога есть армия. Благословен Господь. У Него есть такие люди. И в этом же послании говорится о нашей войне. И вы не воюете с плотью и кровью. Это не мужчины или женщины, которых вы видите во плоти и крови. Это то, что стоит за ними. Князь, господствующий в воздухе. И в этом же послании говорится о вашем положении. Начиная со второй главы, вы посажены выше их. Поэтому, когда мы говорим о них, мы поговорим о сатане, о его происхождении, о бесах, как с ними разобраться. И мы рассматриваем все это с точки зрения нашего положения, которое выше их. Фред Прайс когда-то говорил, продолжайте смотреть сверху вниз. Вместо того, чтобы смотреть снизу вверх, продолжайте смотреть сверху вниз. Всегда помните о том, что Иисус победил их. Мы победили их кровью Агнца и Словом нашего свидетельства. Мы сейчас, когда мы понимаем, что конец приближается, кажется, что все становится все более и более сумасшедшим. Даже мои внуки говорят, «Боже мой, они не так давно закончили школу». Они говорят, «Вот это да, сейчас намного хуже, чем раньше» и это было не так уж давно, поэтому по мере приближения конца сатана сражается за свое выживание в книге Откровения говорится, что он знает что его время заканчивается его время закончится когда закончится время аренды Адама он знает когда закончится этот срок, но он сражается за выживание он по прежнему думает что может победить потому что Богу приходится полагаться на то чтобы люди верили в Него а люди могут подвести поэтому сатана по прежнему думает что он может победить Поэтому складывается такое впечатление, что он сражается на всех фронтах одновременно, борясь за свое выживание. Все, что происходит сейчас, имеет духовную природу, не политическую. Даже когда мы приближаемся да. к выборам президента Соединенных Штатов Америки, это не политическое событие. Это духовное событие, потому что Богу нужен мужчина, который будет исполнять, или женщина, которая будет исполнять Божий план, и которая будет вопрошать Бога, и будет инструментом в Божьих руках. Тот, кто отдаст свою жизнь Богу и позволит Ему сделать с ней что-то. Поэтому, когда вы голосуете, когда я голосую, мы Слава будем голосовать Богу. согласно тому, за кого мы верим. Бог говорит нам голосовать. Сейчас все смотрят на происходящее в Израиле, потому что это не политические события, это духовные события. Это крохотный кусочек земли. Это земля, описанная в Библии. Размером с Нью-Джерси? Израиль настолько маленький, примерно как штат Нью-Джерси. Сто километров в ширину, размером с Нью-Джерси. Сто километров в ширину, в самом широком месте. Если поставить Израиль на американскую карту в районе Лос-Анджелеса, то он не дотянется даже до Сан-Франциско. Удивительно, не Вот так насколько мал Израиль, а весь мир настроен против него. Весь мир. Израиль такой маленький, что вы даже не можете написать его название на карте. Вам Я приходится слово «Израиль на море», били. потому что он такой маленький. Да, но все взгляды сосредоточены на нем. Почему? Из-за Иерусалима и грядущего века. Израиль будет столицей всей земли. И благодаря тому, что делает Бог, он приводит домой евреев. Боже мой. Поэтому сатана на протяжении всех лет знал, что Бог сказал об Израиле. И поэтому у него всегда был свой план. Он сражается за выживание и хотел бы, если бы мог, убить всех иудеев. И тогда он смог Это бы не исполнение Божьего Слова относительно него. Это не произойдет, но сатана пытается и пытается да. снова и снова. Подумайте о Гитлере. Он сделал и все, что он на этого оказалось недостаточно. Должен быть последним. Он сделал он самое должен лучше. был продолжаться тысячу лет. Третий рейх. Он должен был продолжаться тысячу лет, а продлился 12. А евреи по-прежнему на земле. Они вышли из Продолжать всего Они вернулись домой. Они вышли из газовых печей в 1945 году. В 1948 году они вернулись в свою землю. Как и сказал Бог. И так все и происходит. И мы видим это. Мы видим, что происходит борьба. Между двумя царствами, царством света и царством тьмы. И царство тьмы делает последние усилия, чтобы все изменить. И вот книга, и вот книга, написанная евреем. И этого недостаточно. В ней представлен еврейский взгляд на последние дни. О том, как они ждут Мессию, когда он придет. И мы увидим, что характер сатаны проявляется в его именах. Это придет позже. Его названо «обвинителем братьев». Его названо «обманщиком». Его названо «вором», «убийцей» и «лжецом». Это точные Все имена. Все они точные. И мы посмотрим на это в Библии. Но у евреев есть для него еще одно имя. Ситра-акра. Ситра-акра означает «другая сторона». Вы помните, как Моисей сошел вниз с горы, и увидел, что израильтяне сделали золотого тельца. Да. И он сказал им, он провел черту и сказал, «Кто с Господом или на стороне Господа? Переходи сюда». Я бы перешла. Да, я тоже. Я на стороне Господа. В этом есть разные стороны, и одна из них — это сторона света. И вы избираете. И вы избираете. Никто не может да, это сделать за вас. Да, но одно из имен, вас? которые у них есть для него, — это ситра. Обманщик? Ситра Акра. Вот здесь. Какое? Хорошо. Да, это не те, вот здесь. Ситра, акра, другая сторона. Другая сторона. Это интересно. Да. Я никогда не слышала. Я этого прочитаю раньше. вам из этой книги. И одна из больших вещей относительно последних времен, я бы сказала, величайшее знамение. Иисус сказал об этом. Ученики спросили, какой признак твоего пришествия и установления Царства Божьего? И он сказал... Посмотрите на смоковницу, на Израиль. И вот кое-что важное. Бог приводит евреев домой. Они являются Божьими часами. Хотите знать, который час на земле? Посмотрите на то, что Бог делает с евреями. И Пинхас Винстон, который написал эту книгу, сказал, «Человек должен знать с самого начала, что когда речь идет о возвращении и заселении израиля это означает земля Израиля. Будет сражение. Духовное сражение. Даже физическое сражение». Настоящее сражение. Вот в чем суть. Когда Антихриста окружит Иерусалим, как написано в книге Захарии, и будет битва, потому что это ради Иерусалима. Эрес Израиль, земля Израиля, представляет собой ключ к окончательному искуплению. И, конечно же, он говорит об искуплении Израиля. И здесь, и здесь говорится о конце существования Ситраакра, поэтому он, Ситраакра, другая сторона будет применять все возможности для того, чтобы препятствовать возвращению еврейского народа в пределы земли своих отцов. Однако, мы должны вернуться в свои пределы и сделать это к определенной дате. Мы видим это в Израиле прямо сейчас. Неважно, если ему придется поднять против Израиля все окружающие страны и их армии. Он поднимает ИГИЛ, он поднимает Иран, он поднимает их, но вся суть в том, чтобы стереть Израиль с лица земли. И, конечно же, Бог не позволит этому произойти. У Него есть план, и Он будет приводить его в действие. Но сейчас за это идет сражение. Этот план будет их концом. Этот план будет их концом. И дальше в этой книге в другом месте говорится... Само существование Ситра Акра зависит от препятствования евреям вернуться домой и удержания того, что Бог сказал, должно произойти. Поэтому на протяжении многих лет он делал все, что мог, чтобы остановить Божий план. Он был успешен в этом на протяжении тысяч лет. Он мог так подумать. эрц Исраэль был его владением. Евреи были рассеяны по всей земле. Его сила проявляется тогда, когда у него есть власть на Храмовой горе, над Храмовой горой, над Израилем. Если он сможет помешать Богу сделать то, что написано в книге Иезекииля, если он сможет установить на земле тысячелетний храм, то он будет считать себя победившим. Но, конечно же, Изакиель знает, У что это не всегда произойдет. Было завышенное мнение всегда. О себе. Поэтому, когда люди говорят обо всех этих мирных планах, и что Израиль просто должен да. отдать немного земли, и тогда все будет мирно. Нет, это не сработает никогда. Потому что это потакание Ситраакра, это потакание сатане, который сражается за свою жизнь и за то, чтобы остаться здесь. Но мы знаем из записанного Слова Божьего, что он не сможет этого сделать. Кто же этот враг? Это враг Божий, и это враг Божьих планов, и враг Божьих людей. Причина, по которой он ваш враг, в том, что он враг Божий. И вы должны всегда помнить о том, кто вы. Вы находитесь в третьей группе людей, в церкви. Вы по правую руку отца. Я прочитаю вам немного из нескольких Богу. книг. Первое это Триумфальная церковь, написанная Кеннетом Хейгеном. «Верующие посажены со Христом на небесах». Но Это страница страница? Гораздо выше всех начальств и властей тьмы. Ни один бес не сможет сдерживать верующего, который посажен со Христом гораздо выше дел врага. Мы посажены и царствуем со Христом на небесах в положении власти, чести и триумфа. Слава Богу! Они а поражения и депрессии. Поскольку церковь Господа Иисуса имеет торжество и победу над дьяволом и его приспешниками то почему кажется, что так много верующих попадаются на станинский обман? Мы поговорим об этом на этой неделе. Победоносны ли верующие над дьяволом или нет, зависит от того, как они смотрят на себя. Что они знают о Слове Божьем. И что они знают о себе. Да. А теперь мы переходим к следующему и последнему параграфу. Торжествующая церковь. Это библейский взгляд на тело Христа. Она посажена со Христом на небесах превыше всякого начальства и власти. Торжествующая церковь, согласно Писанию, представляет собой тело верующих, которые не только знают свою власть, но используют свою власть во Христе. И поэтому победоносно правят в жизни через Иисуса Христа над сатаной, пораженным врагом. Аллилуйя. Вот что нам сказано делать. Римлянам 5.17 царствовать над Ним. Да, аминь. В это время, когда демоническая активность умножается по всему миру, и, друзья, вот о чем необходимо говорить, она возрастает, и люди видят это, и некоторые из них боятся. В это время, когда демоническая активность возрастает в мире, очень важно, чтобы верующие знали, что для них обеспечило искупление во Христе. Мы должны быть полностью убеждены в том, что у нас есть власть благодаря победе, да которую Аминь. Иисус уже держал для нас над силой врага. Билли, ты помнишь, а я уверена, что помнишь, те дни до того, как ты узнала о силе в имени Иисуса и о том, что принадлежит нам во Христе Иисусе? Это было похоже на слабую надежду. Это было надежду. грустно, не так ли? Это было похоже на слабую да. надежду. Да. Понимаете? Надежда. И, конечно же, я была рождена свыше. Я была верующей, но у меня не было этого настоящего знания о власти, Нет. которой я обладала. Проявите власть. Нет, я просто надеялась, что я могу воспитать своих четырех детей, и что никто из них не умрет от того или этого. Понимаете? Что они не будут голодать, и так далее. Но благодарение Богу... Благодарение Богу. Мы должны быть полностью убеждены в том, что эта власть наша. Принадлежит нам благодаря победе Иисуса, которую Он Хвала уже забоевал для это нас. это сделано. От всей силы и вражьей. Единственный способ, и вот ключ. Вот ключ. Он задает здесь вопрос, почему некоторые верующие до сих пор позволяют сатане править ими. Единственный способ быть уверенными в нашей власти над врагом, это знать и ходить во свете записанного да, Слова Божьего. Я могу свидетельствовать, что это истина. Да. Аминь. Благословен Господь. Я прочитаю вам еще из нескольких книг. Это из книги «Власть верующего». Каждому необходимо иметь эту книгу, написанную Макмилланом. Он пишет, «Стремительно приближающийся конец века отличается большим увеличением активности сил тьмы». Мы видим это. Это повсюду. Поэтому он говорит, чтобы справиться с этой ситуацией, Церкви Христа необходима новая концепция молитвы. Это молитва, все правильно, но это другая молитва. Срочный призыв к мужчинам и женщинам, которые полностью подчинились Господу, чьи глаза были просвещены к тому, чтобы видеть свое служение в Поднебесье. Мы еще поговорим об этом Поднебесье. Мы поговорим о том, как сатана действует в да, Поднебесье, аминь. но вы находитесь над ним, и ваше служение в Поднебесье над ним. Он не обязан развлекаться в вашей жизни. Нет. Нет. Чьи глаза были просвещены... Если вы не скажете ему, что делать, он будет да. говорить вам, что делать. Срочный призыв к мужчинам и женщинам, которые полностью подчинились Господу, и чьи глаза были просвещены к их служению в Поднебесье, к которому они призваны. Такие верующие могут в союзе с великим головой тела Христа употреблять власть, которой должны подчиняться силы, действующие в воздухе, каждый раз. Аминь. Слава Богу. У них нет выбора. Благословен Господь. Хвала Богу. Я Итак, так мы рассмотрим происхождение и способ действия сатаны и его царства. И мы рассмотрим, о чем говорит МакМиллан. Да, происходит увеличение демонической активности. Да, это везде. Да, в послании к Ефесянам во второй главе говорится, чьи умы к Ефесянам вторая глава. Князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, есть сыны противления или непослушание на земле. Некоторые из них – главы целых стран. Да. Некоторые из них занимают правительственные учреждения, обличены высокой властью. Но не важно, где они. Если князь, господствующий в воздухе, князь, господствующий в воздухе, мы поговорим о том, почему его так названо, и как он господствует в воздухе. Это будет интересно. Его названо Богом этого мира или века. Его названо князем, господствующим в Это мирская система. Да. Это мирская система, и он князь этой системы. Он управляет ею. Некоторые люди считают, что Бог управляет всем. Брат Хеггин рассказывал историю, которую он прочитал, и один автор статьи сказал, «Я агностик». Он сказал, «Возможно, есть Бог». Я не знаю, есть он или нет, но христиане говорят, что он управляет всем. И если он это делает, то у него это да. очень плохо получается. А все потому, что христиане в неведении о том, как он действует, где сфера его владычества, и в какой сфере он действует. Бог суверенен, конечно, но в своей суверенности... Хорошо. Мы поговорим об этом позже. Но по своей суверенной воле он отдал власть Адаму. Адама а Адам Адама власть своим ее домом, так же, как у, у, у, у вас есть власть над да. вашим домом. И он, он, ее, отдал не ее. он отдал не ее не использовал. Мы не будем отдавать ее. И поскольку Адам... Мы прочитаем местописание об этом. Это будет Поскольку хорошо. Адам... Он царствовал. Смерть царствовала. Но затем пришел Иисус Христос. Вначале пришло Слово, а затем пришел Иисус. Аллилуйя. Я могу свидетельствовать о том факте, что власть во имени Иисуса действует. Аллилуйя. Я возвращаюсь в те дни, когда мы сидели в долгах, не могли оплатить свои счета, не знали, как мы сведем концы с концами. Мы были в узах. Если приходила болезнь, мы надевали свои пижамы и ложились в кровать вместо того, чтобы запрещать болезни. Так жить нельзя. Да. Мы должны жить в силе нашей власти. Страх и будьте скоры на то, чтобы брать власть. Страх был тем, что пришло ко мне. Я была такой перепуганной. Это был дух страха. Мне потребовалось избавление. Но страх... Замечательно быть свободной. Что говорит Писание? Познайте истину, и истина, истина сделает вас свободными. вас свободными. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь. Нравится. Брат Норвел Хейз был взят на небеса. И Господь сказал Норвелу Хейзу, «Есть два слова, которые мои дети постоянно должны говорить». Это самые важные слова для них после того, как они родились свыше. Вот они. «Я свободен». Да. Я свободна. Я так думаю. Я свободна. Что бы ни произошло. Что угодно. Я свободна. Любые узы. Я свободна. Я свободна. Благодаря истине, истину, если вы знаете она истину, здесь. она сделает вас Освободит свободными. Вас. Я убедилась в том, что это чистая правда. Завтра мы поговорим о происхождении страны и его царства. Это поможет людям, Билли. Я так считаю. Потому что люди, которые не знают, помнишь, как мы впервые узнали о том, как брать власть? Да, мы не помню. знали, как брать власть. Но мы узнали, да. что у нас есть власть. Мы начали использовать ее, и все начало меняться. Да. Слава все начало Богу. изменяться, когда мы начали применять свою власть. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Билли вернулась. Билли Брим из служения «Молитвенная гора в Азарксе. Добро пожаловать, Билли. Большое спасибо. Мы хотим услышать больше хорошего. Верно. И я надеюсь, что на этой неделе все слушали. Это замечательная тема. Надеюсь, люди слушали на этой неделе, и мы говорили о том, кто мы. Да. Мы — церковь Господа Иисуса Христа, и мы посажены одесную Отца. Это наше положение. Мы должны помнить об этом, потому что мы будем разоблачать сатану и его действия. Хорошо. Мы поговорим о бесах, демонах, об одержимости и что делать с ними, потому что их активность увеличивается в конце века. Вам нужно знать, как править и поддерживать победу в своей жизни. Да. И помогать другим, если они нуждаются и в помощи. И название этой серии передач «Жить победоносной жизнью». В последние дни. Да. В последние дни. Верно. Слава Богу. Благодарение Богу. Знаешь что, Глория? Бог не сказал, ничего не бойтесь и ни о чем не переживайте, кроме происходящего в последние да. дни. Потому что тогда станет так плохо, что, что, что вы будете иметь право переживать. Иисус не сказал, не думайте и не говорите, во что мне одеться, что я должен есть. Делайте да, это только делим. в последние дни. На Земле наступит короткий промежуток времени, когда это местописание не будет действовать. Нет, нет, а оно ним, действует да. все время. Благословен Господь. Верно. Итак, хвала Господу. Мы поговорим о сатане. Мы поговорим об этом. Он враг Божий. Он враг Божьих планов. Он предпринимает последние усилия, чтобы остаться здесь. Он поражен. Он, будет он уже до поражен. Мгновения. Он, уже потерпел, он уже потерпел поражение. Мы просто да. устанавливаем победу. Но написано, что он видит и знает, что его время коротко. Он знает, что заканчивается срок аренды Адама. У него есть власть, пока не закончится срок аренды Адама, потому что эта власть была передана ему Адамом. Мы поговорим об этом позже. Я прочитаю вам из книги одного из моих любимых авторов. Билли Брим. Я согласна с ней почти во всем. Но я кое-что узнала с тех пор, как написала эту книгу. Но я по-прежнему читаю эту книгу, и она все еще является бестселлером. Замечательно. Потому что это применимо и сегодня. Кровь и слава. Да, аминь. Я написала здесь, почему? Это вопросы, которые у меня были. Зачем Бог вообще создал дьявола? Разве он не знал, что дьявол будет причинять мне все эти неприятности? Сколько лет земле? Сколько на ней будет жить человек? Права ли наука? Права Ты ли понимание? Все эти вопросы. Все эти вопросы Аллилуйя. Мы рассмотрим ответы на них сегодня. Мы не будем догматичны в отношении некоторых вещей, о которых учим. И это достаточно очевидно, но мы начнем сначала. Это хорошее место. Книга Бытия, 1.1. Здорово. Вначале Бог сотворил небо. Это множественное начале... число на иврите, небеса. Каждый раз, когда вы видите слово «небо» или «небеса» в Ветхом Завете, это множественное число. Хорошо. Из Ветхого Завета мы узнаем, что есть больше, чем одно небо. Да. Есть небеса. И мы рассмотрим, на каких небесах мы находимся и откуда мы пришли. Вначале Бог сотворил все небеса и всю землю. Только Бог может суммировать так много в нескольких словах. Потому что в первых стихах Библии содержится столько, что не могут вместить целой библиотеки мира. Когда Бог сотворил небеса и землю, этот первый стих не касается записанного в книге Бытия 1.2. Книга Бытия 1.2 — это уже другое время. Бытие 1.2 — Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Бог не создал эту землю безвидной или бесформенной и пустой. Такое состояние Земли случилось позже, и оно произошло в результате определенного события. И вот почему я так уверена в том, и как мы уже говорили, мы не будем догматичны в отношении этого. Но что означают слова Безвидно и пуста. Безвидно и пуста на иврите. Это Тоху Вабуху. Звучит как рифма. Верно? Тоху. Да. Тоху. Говорящее событие. Звучит как Тоху Вабуху. -ва Бо. «Бо» «Тоху» — это слово, и оно говорит вам о состоянии того или иного. «Боху» — это слово, которое вам говорит о состоянии того или иного. «Ва» — это просто означает «и» на иврите. Итак, вот еврейские слова «Тоху вабоху», и вот что они означают. Вы можете найти это на иврите, я использую для этого определенные словари. Мы здесь? Нет, нет. Где мы? Я читаю из моей книги «Кровь и слава». И, наверное, у тебя нет экземпляра этой книги. Еврейский лексикон английского языка определяет «Тоху» в значении слова «Тоху» — «бесформенный», «замешательство», «нереальный», «пустота», «хаос», «беспорядок». Слово «Боху» означает «пустота». Вы считаете, что Бог создал Землю бесформенной, запутанной, нереальной, пустой, хаотичной и беспорядочной? Нет, невозможно, чтобы Бог сделал так. Однажды я учила об этом в городе Мюнхен в Германии, на библейской школе. И там была одна женщина, это было много лет назад, и она сказала я знаю, что означает «Тоху вабоху». В детстве дружила со многими евреями. И вот что означает «Тоху вабоху». Она сказала, «Когда вы убираете все в доме...» Вы знаете, как немцы убирают все в доме. Обычно весной делают генеральную уборку. Вы делаете весеннюю уборку, вы выносите все из дома. И вы помните, как выглядят комнаты ваших детей и подростков? Вы открываете дверь, а там хаотичный беспорядок. И она сказала, «Они часто употребляли эти слова в разговорах между собой». Это место просто тоху ва Зайди сюда и убери здесь. Это означает тоху ва то есть беспорядок, хаотичный беспорядок. Поэтому, когда вы видите в книге Бытия 1-2, «И земля была тоху ва мы знаем, что Бог не мог создать ее в таком состоянии, потому что Божья работа совершенно да. во Второзаконии 32-4, внизу второй страницы, вот здесь. Таразаконие 32.4. Хорошо. Он твердыня. Да. Совершенные дела его. Зачем Аминь. же ему творить хаотический беспорядок? Он не мог этого сделать? Его дела совершенны. В Солме говорится, «Дела его — слава и красота». Хвала Богу! Аллилуйя! Итак, если его дело совершенное, если его дело славно... А Земля – это хаотический беспорядок, покрытый темными, мутными водами. То вы знаете, что он не тот, кто сделал все это. Хорошо подмечено. Аллилуйя. Как оно пришло в такое состояние? Есть еще одно место Писания, которое говорит нам, что не Бог сделал это. И об этом сказано в Исая 45:18. Исая 45:18 снова используется слово тоху. Если у вас есть хороший словарь Саврита, вы можете посмотреть еврейские слова, и в словаре объясняется, где они находятся в Библии, и как их можно перевести. В Исаии 45.18 есть слово «Тоху». «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее». Слово «напрасно» Это слово «тоху». Он не сотворил никакого тоху. Здесь говорится, что записанное в Бытии 1.2 это не то состояние земли, в котором он ее сотворил. Он не сотворил ее в состоянии тоху. Он сотворил ее для обитания. Я Господь, и нет иного. Итак, мы видим в Бытии 1.2, что земля в состоянии тоху. Это хаотический беспорядок, и она не населена. Никто не может жить на ней. Она покрыта темными водами. Если в вашей Библии есть колонка с ссылками, у многих людей ее больше нет. Ее нету в библейском приложении на телефоне и в электронном виде. И Ее больше нету в большинстве Библий, которые вы можете купить в магазинах. Но у меня всегда есть, потому что у меня Библия издательства Кембридж. И у Глории тоже есть. И у меня есть центральная колонка. И в этой колонке есть ссылки, которые очень полезны. И там говорится, где эти слова используются в других местах Библии. И в хорошей Библии с ссылками говорится, что слова, использованные в книге Бытия 1.2, находятся в Еремии 4.23. Еремия 4.23 я это напечатала для нас. Я вижу, это у меня здесь. Это твое? Видишь? Вот свидетель. Да. Устами двух свидетелей, двух свидетелей. все подтвердится. Здесь показано, где эти слова используются опять. Итак, Еремия... Она подсказала мне, кстати... Я должна быть внимательно. Именно так и нужно поступать. Вы должны проверять проповедников. Не нужно верить всему, что они говорят, и просто проглатывать это. Пока ты все многим вещам. Хорошо, пока все хорошо. Она проверила меня, и это оказалось правдой». Еще раз выражение Тохуба Боху используется в Библии в Еремии 4.23. Еремия — это пророк Еремия. И Бог берет пророка Еремию и показывает ему, что было в прошлом. Бог пребывает в вечности. Он может смотреть назад и видеть любое прошедшее время. Он обитает в вечности. Он позволил пророку посмотреть назад. Я думаю, что когда мы попадем на небеса, мы посмотрим назад. Мне бы хотелось увидеть процессы творения. Мне бы хотелось Это увидеть некоторые здорово. из этих замечательных вещей. Итак, Бог позволяет пророку Еремии посмотреть на землю, когда она стала Тоху вобоху И случайно, в книге Бытия 1.2, «Земля была безвидна и пуста». Это слово также переводится как «стала безвидна и пуста». Итак, «Земля стала безвидной или бесформенной» и пустой. Она не была сотворена, бесформенной, и пустой. Хорошо. Но она стала бесформенной, и пустой. Итак, Еремия 4.23. «Смотрю на землю, пророк Еремия говорит вам, что он видел. И вот она разорена и пуста. Тоху вабоху». Пророк Еремия видит день, когда она стала Тоху вабоху. Бог создал ее замечательной. Он совершил замечательное творение – и затем пришел день, когда она стала тоху Боху. И Бог позволил Еремии увидеть этот день. И Еремия сказал, «Смотрю на землю, и вот она стала Тоху-Вабуху, на небеса, и нет на них света. Весь свет ушел. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека,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 Это была цивилизация, которую Бог создал до Адама. Он создал Землю совершенным, прекрасным, славным местом. И оно было таким, я не знаю, сколько времени. Возможно, столько, сколько говорит наука. Но затем пришел день, когда все это погрузилось в хаотический беспорядок. Что произошло в этот день? Давайте послушаем, что именно увидел в тот день пророк Иеремия. Смотрю на землю, и вот она стала Тоху-Вабуху, на небеса, и нет на них света. Нет света. Свет пропал. Кто есть свет? Бог есть свет. Да, верно. Бог удалился с той земли. Боже мой. Мы узнаем, что когда Он вновь начал действовать на земле, Дух Святой начал двигаться. Первое, что Бог вернул назад, было «Да будет свет». Это впечатляет. Да, аминь. Свет. Он не говорит сейчас о солнце, луне и звездах, а о себе. Бог есть свет. И в тот день, когда Он судил ту землю, Он удалился от нее. Он не был на ней. И она находилась в хаотическом беспорядке, покрытая темными отвратительными водами. Это удивительно. Свет ушел. И Еремия смотрит и видит, как горы начали трястись и двигаться, и как задрожали холмы. Если вы были в штате Миссури или в других местах, вы можете увидеть горную породу на Земле, и она идет параллельно земной поверхности, но она поднята над ней. И вы можете видеть похожие на огромные трещины в Земле. Такие трещины есть в Калифорнии, их несколько. Даже в наших местах есть такие трещины. Одно из самых больших да. землетрясений, которое когда-либо происходило в Миссури, случилось по линии Мадридского разлома и по линии реки Миссисипи. Есть и другие разломы в земной коре. Я знаю, что в Оклахоме есть подобное место. Там тоже есть такие разломы. И в самом центре Израиля находится Сирийско-африканский разлом. Есть разлом недалеко от нас. Есть разлом здесь? В маленьком городке неподалеку. Напомните мне, название. В штате назад. Техас. Совсем рядом с нами, в Нью-Арке. Есть разлом нью в нью йорке да? да? У вас тоже есть. Сделал ли Бог разлом рядом с вашим домом? Нет. Нет. Сделал ли он разлом Сан-Андрес? Создал ли он землю? Верно. Его дела совершенны. Эта совершенная стало тоху. земля не должна иметь таких разломов. У Земли не было разломов земной коры. Это была самая совершенная земля. Но они появились, и они появились в тот день. Именно тот день, когда это произошло, Иеремия увидел. Он увидел, как шатались все эти холмы и горы. И посмотрел, и не было никого, нет человека. И все птицы небесные разлетелись. Все птицы. Вы знаете, что в доадамовой цивилизации находились все эти доисторические животные? Динозавры, кости динозавров, все эти большие птицы и другие животные. Может быть, не такие большие. Они все исчезли. Никого из них не осталось. Почему? Пропал свет. Куда уходит свет? Если бы прямо в эту секунду исчез свет, Глория, то если бы на Земле не осталось света, ни Божьего света, ни солнечного, ни лунного, он сказал, не осталось света, все бы из нас просто застыли, замертво. И динозавры, все они умерли в один день. Я многое читала о динозаврах. Были редкие птицы и люди, которые следуют динозавров. Они носят смешные шляпы и сами являются очень смешными людьми. Но они находят настоящие… Динозавры носили шляпы? Нет, те, кто ищет динозавров. Те, кто ищет их останки. Хорошо. Охотники за динозаврами. Что произошло с динозаврами? Это большой вопрос, который задают на протяжении многих лет. Ученые считают, что все динозавры умерли в один день. И что весь животный мир до исторического периода умер в один и тот же день. Они признают это и считают, что было столкновение с метеоритом. Вы когда-нибудь переживали землетрясение? Маленькое. Мы были на Гавайях, и я сделала киноту чашку чая. Когда отдавала ее в руки, дом затрясся. Ты пролила чай. Да, я не помню эту часть, я просто забыла ее, но это было именно так. Тебя просто трясет. Да. Почему это произошло? Потому что там в земле есть разлом. Да. Сделали это Бог? Нет. Это произошло в тот день, когда. Позволь мне сказать, что мы быстро собрали вещи и улетели с Гавайи. Я думаю, Очень что быстро. вы были одними из последних, насколько я помню. Да. В английском переводе говорится: Я посмотрел, и вот плодородные места стали пустыней, и все города разрушены. У Додамовой цивилизации были города. И все они разрушились, и пророк Еремеи видел, как это произошло, что же разрушило все, что потрясло все, разрушен от лица Господа, от ярости гнева Его. Джон Лейк сказал: Присутствие Божье разрушительно для зла. Да, И оно созидательно это. для добра. Что-то на земле было настолько злым, что Бог удалился с нее. Он забрал с нее весь свет, не спроверг города. Земля покрылась разломами. Его пламенный гнев сделал это. Господь сказал, «Вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю». Он позволил ей остаться в таком состоянии, и она находилась, покрытая темными водами. И вот она в таком состоянии. Что же так разозлило Бога? Падение Люцифера. Завтра мы поговорим о Люцифере и его падении. Люцифера был главой этого царства, и оно было населено. Не людьми. Адам был первым человеком. Написано, что он был первым человеком. Итак, не люди жили на этой земле, но все, кто жили до сотворения Адама, были маленькими. Находят их маленькие головы, маленькие скелеты. Все они были частью до Адамовой цивилизации. Все закончилось в один день. И день, в который все это закончилось, был днем падения Люцифера. И когда Люцифер, который был главой этого царства на земле, мы рассмотрим это завтра. Мы прочитаем описания, если дойдем до них завтра. Возможно, в понедельник, но я думаю, что завтра. Мы возьмем местописание, которое показывает вам, что у него был престол. У него было царство. Оно находилось здесь, на земле. Он не был с самого начала дьяволом. С самого начала он был архангелом. И он сделал из себя дьявола. Мы увидим, своим выбором. как он начал звездные войны против Бога. Иисус сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Люцифер возглавил большой бунт своих бунт. творений. Да. Он возглавил большой бунт, но пал с неба, как молния. Именно в тот день земля стала Тоху-Вабоху. И до Адамова цивилизация погибла. И в Новом Завете это называется тогдашним миром. Но сейчас мы говорим о сатане, его происхождении и действии демонов. Некоторые демоны, злые духи, с которыми нам приходится иметь дело, это те бестелесные духи, которые были в доадамовой цивилизации. У них нет тел, и они демонические. Они пришли на Землю, и они здесь потому, что Адам позволил им вернуться. Некоторые из них, да. некоторые демоны, с которыми нам приходится иметь дело, и над которыми мы имеем власть, это те бестелесные духи. Другие варианты. И мы в этом точно не уверены, но некоторые из них, наверное, были ангелами. Возможно, более высокого порядка. Злыми духами. Ангелами, которые упали вместе с Люцифером. Это демонические правители. И у них есть право быть здесь, поскольку Адам позволил им вернуться. Но Иисус Христос дал вам место гораздо выше всех их. Но они действуют, когда им позволено действовать. Да. Они в царстве тьмы. Мы переведены из царства тьмы в царство света, в царство возлюбленного Божьего Сына. Благодарение Богу. И у нас есть власть над ними. И да, Мало они Богу. делают последние усилия. Но вам нужно узнать о своей власти. А да. И Бог полагается на вас. Ваши соседи полагаются на вас, ваши семьи полагаются на вас, зная, кто вы и что у вас есть, и что вы можете сделать относительно этой ситуации. И мы здесь, да. на Земле, благословим Господь, имея мы власть, которую Бог дал минуту. нам. Здравствуйте, я Глория Коупланд. Добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. Сегодня вы услышите голос Билли Брим из служения Молитвенная гора в Азарксе. и вам это понравится. Слава Богу, это голос победы. Да. Я научилась этому и слово Божьего. Благодарение Богу. Я хожу и живу в этом. Мы очень благодарны за это. Мы говорили о нашем положении в церкви. Мы посажены по правую руку Отца, выше всего, в Иисусе, над всеми начальствами, властями и силами, то есть всеми духовными правителями. Мы над ними. И мы смотрим на то, что находится внизу. Мы живем в последние дни. И Сатана увеличил свою деятельность. Даже люди, которые работают здесь, женщина, которая наносит макияж, она вчера сказала, как нечистый дух появился в ее комнате вчера вечером. И она знала, как взять над ним власть. Возможно, у вас есть маленькие дети. Возможно, эти духи пытаются явиться им. Да. И вам нужно знать. Я могу взять над ними власть. Я могу остановить их. У моих маленьких детей не будет плохих снов. Да. Я провозглашаю защиту крови Иисуса над этой комнатой. Я беру над этим власть. «Это мой дом, и да. ты не войдешь в него, сатана». Все это вам нужно знать в эти последние дни. И говоря о доадамовской цивилизации, мы говорим о происхождении сатаны. Он был Люцифером. Бог создал его Люцифером, Архангелом. Он сам сделал из себя дьявола. Как это произошло? Вчера мы говорили о доадамовой цивилизации и о том, как она погибла. Возможно, вам нужно пересмотреть эту передачу. Второе послание Петра. Петр скоро отправится на небеса. А в церкви возник настоящий кризис, потому что Петр ходил с Иисусом, а Иисус все не возвращается. Поэтому Петр говорит людям в церкви, что он скоро уйдет. Но все обетования Божьи истины, каждое обетование, данное Богом, это не сказки, что Иисус вернется. Но пройдет время, пройдет какое-то время, появятся лжеучителя. Фактически, он говорит им, что пройдет 2000 лет. Давайте сейчас не будем углубляться в это. А начнем читать с третьей главы 2 послания Петра. Третий стих. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям. Все мы совершаем определенные поступки в этой жизни. На следующей неделе мы поговорим о том, что мы находимся в Царстве да, Святого и что нам сказано ходить во свете. Да. Но люди царства тьмы ходят по своим собственным похотям. Можете назвать это как хотите, но это похоть в большинстве случаев. Похоть к этому, похоть к тому. Знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели? Они насмехаются. Они не хотят Бога в школах. Они не хотят иметь Верно. с Ним ничего общего. Поступающие по собственным похотям. И они не хотят, чтобы вы напоминали им о том, что это похоть. И вот что они будут говорить. Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как начали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Петр говорит, что они не знают. Но хуже всего то, что они и не хотят это знать. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир и погиб, быв потоплен водою. Тогдашний мир. Он не говорит о новом потопе. Он говорит о доадамовской цивилизации. Помните? Книга Бытия 1.1. Псалом 110.3. Божьи дела совершенны. Божья работа славная. Он создал славное творение. Но в книге Бытия 1.2 говорится, что все это покрыто водой, темными водами. И это то хуба Поэтому Петр говорит о том мире, который был тогда, и который погиб тогда. И затем он говорит... Тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, те, на которых мы живем с вами, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования. Оно истинно. Оно исполнится. Затем он говорит в 13 стихе. Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли. Итак, был тогдашний мир. Есть сегодняшний мир и есть грядущий мир. И тогдашний мир был до Адамовой цивилизацией. И эта цивилизация, скорее всего, имела место в до Адамовом царстве Люцифера. Мы прочитаем из 28 главы Языки Эля и посмотрим на Люцифера и на тогдашний мир. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий». «Скажи начальствующему в Тире, Тир был большим процветающим укрепленным городом, построенным на скале недалеко от Ливана. Это был большой город, очень процветающий в те дни, и Бог собирался его разрушить. И он начал говорить к пророку Изакиелю: «Скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, «Я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей». «И будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Итак, в Тире был правитель. И вы знаете, как вели себя римские императоры. Этот правитель не римлянин, он из Тира. Он из Тира, и Тиряне считали себя богами. Он считает себя богом. И Бог сказал, «Нет, ты не Бог, да. ты просто человек». И Господь дает против него «Слово». И затем он обращается еще кое-кому. Он говорит пророку обратиться еще кое-кому. Одиннадцатый стих. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плач о царе Тирском». Он не говорит о правителе Тира, который был человеком. Он говорит о ком-то другом, о царе Тирском. «И скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства» полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Сейчас он обращается к царю Тира. Он обращается к начальствующему Тира, который был человеком, правящим на земле. Но сейчас он обращается к злому духу в Поднебесье. Помните? Сатана — это князь, господствующий в воздухе. Помните, что он бог этого мира? Мы видим здесь систему двойного царства. Мы видим земное царство, и мы видим царство в Поднебесье. Не на самих небесах, но в поднебесье, в атмосферных небесах. Библия говорит о трех небесах. Это средние небеса. Итак, в атмосфере этой земли фактически вы увидите, что это Люцифер. Когда мы рассмотрим один из этих стихов, вы будете знать, что это Люцифер, который превратился в сатану. И Бог говорит пророк Изыкии, обратись к царю Тира и скажи ему, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был в Эдеме. Человек не был в Эдеме. Он обращается к Сатане. Он обращается к сатане. Начальствующий Тира не был в Эдеме. Но здесь речь идет о царе Тира. Он обращается к царю Тирскому. Он был в Эдеме в Эдемском саду, в саду Божьем. Кто был в этом саду? Люцифер, который замаскировался под змея. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаса алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункулы и изумруд. И золото. Все искусно усаженное у тебя. Ты был в Эдеме. Ты носил украшения. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». Это сотворенное существо. Он не родился. У него нет пупка. У него нет отца и матери. Он был сотворен, и он был сотворен прекрасным. Он был печатью совершенства. Возможно, из тех божьих творений нет ни одного, кроме того, кого мы называем Иисусом, нашим Господом, который был бы красивее Его. Он был полнотой красоты в тот день, когда был сотворен. Когда он ходил, это звучало как орган. Это было как музыка. Из него в буквальном смысле исходила музыка. Возможно, он имел какое-то отношение к музыке и поклонению в музыкальной сфере. Он был очень искусным в использовании музыки. Он был очень искусным в использовании музыки. Мы это. Чтобы гипнотизировать людей, водить их в транс. В английском переводе говорится, что в нем были все эти трубы в день его сотворения. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. Он был помазан. Необходимо быть помазанным Духом Святым. Он был помазан, и он что-то сделал. Он ангел, и каким-то образом он осенял, возможно, в присутствии Божьем. Возможно, именно через него можно было попасть к Богу. И я поставил тебя на то. Ты был на Святой Горе Божьей. Он был на самых высоких небесах, на небесах небес. Ходил среди огнистых камней. Есть что-то на небесах, что-то в самом Боге, и что-то в Его престоле, и это огнистые камни. Люцифер имел доступ к престолу Божьему. Он ходил там. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Бог создал его. А Божья работа какая? Совершенная. Совершенная. Поэтому он создал совершенного архангела. Доколе не нашлось в тебе беззаконие. В нем нашлось беззаконие. Как оно туда попало? Затем Бог говорит о его торговле. Оно имело к этому отношение. И я не свергнул тебя, 16 стих, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя херубимо синяющий из среды огнистых камней. Внутри Бога по-прежнему находятся огнистые камни. Они по-прежнему на Его престоле. И Он уничтожит сатану этим огнем. Он ходил посреди огнистых камней. Но когда Божий огонь падает с неба, в конце тысячи лет, Он придет из среды этих огнистых камней, между которыми в свое время ходил Люцифер. Но теперь они уничтожат его. Что произошло? Что привело его к такому падению? От красоты Твоей возгордило сердце Твое, от тщеславия Твоего Ты погубил мудрость твою. Гордыня. Зато я повергну тебя на землю. Пред царями отдам на позор. В девятнадцатом стихе говорится, что он сделается ужасом, и его больше не будет во вовеки. Помнишь, Билли, как брат Хейген говорил о женщине, который пришел сатана и сказал, Да, ты такая прекрасная женщина, да, я забыла все, что он сказал. Талантливая. Да, «Да, у тебя есть это, у тебя есть то, ты прекрасная женщина». И брат Хеген увидел в том видении, увидел, как это было направлено в ее голову. Сатана обращался к ней, на давил на нее. Говорил, какая она прекрасная, роскошная. А она продолжала слушать это, пока не поверила этому. Она была одержима этим. И вначале у нее была одна черная да. точка в голове. Верно? Затем эта черная точка переместилась в ее сердце, и она начала верить тому, что сказал сатана. Она начала говорить это о себе. Именно так это происходит, не так ли? Враг сатана владел ею, и она стала одержима дьяволом. И когда вы слышите ложь дьявола, вам лучше знать Слово Божье. Оно ваша безопасность. Вам лучше сказать «нет, это не так, у меня этого не будет». Если же вы не знаете, что говорит Слово Божье, то вы не знаете, что говорит дьявол. Об этом говорится в его книге «Я верю в видение». Она была да, верно, я помню это. Она очень красиво пела и действовала в дарах Духа Святого. Она была человеком, о котором Писание говорит, как о взрослом или да, зрелом верующем. о том, кто может совершить непростительный грех. Да. Вы не можете да. совершить его, если вы не являетесь да. зрелым и не знаете, что вы делаете. Во-первых, вот в чем разница. Хорошо. Мы поговорим об этом. Угнетение. Он начинает угнетать вас мыслями. Именно здесь да, вам верно. нужно изгнать его. Вы можете изгнать его. Нет, у тебя не выйдет сатана. И хотя эти мысли приходят к вам, вы не думаете о них. Я изгоняю тебя. Я не думаю этими мыслями. И когда вы меняете мысли Словом Божьим, вам нужно знать, что слово, слово, слово Божье, Божье говорит Божье. так и так. Вам нужно знать Слово Божье. Если вы не знаете Слово Божье, да. то что, вы без защиты? Но она знала Слово Божье и поначалу сопротивлялась. Потому что он говорил ей, как она прекрасна. Как ты прекрасна. Помните, что Брат Хэнген талантливо? говорил о дьяволе? Кто-то спросил, что вы можете сказать да. хорошего о дьяволе? Он сказал, ну он, он настойчивый, настойчивый парень. парень. Да, он оставался да. с ней. И так в начале Она поддалась ему. И затем одержимость. Она стала одержима этим. Дьявол начал говорить ей: "Ты можешь хорошо подняться в мире, у тебя прекрасный голос, а ты поешь только по воскресеньям в церкви. Ложь, ложь, ложь. Ты можешь много зарабатывать. И когда это вошло в ее сердце, как ты сказала, да. именно тогда она стала одержимой. Именно тогда она избрала да. его. Она и избрала она знала, сатану. что она сделала вместо Бога. Она избрала, и, конечно же, он будет искушать людей согрешить. Он любит видеть, как люди грешат. Он хочет власти." Да. Вот что он Конечно. делает. Он сам это сделал. Понимаете? Поэтому вы... Главное в том, что сатана пораженный враг. Пораженный. У него нет своей силы и власти. Вот почему он пытается обмануть людей, как ту женщину, о которой мы говорили. Чтобы он мог использовать ее силу. Да, и использовать ее тело. Против себя и всех да. остальных. Да, и делать плохое в церкви. Да. И вот что Бог сделал через брата Хегена. Он запретил дьяволу действовать через нее, чтобы приносить вред церкви и тому пастору. Бог показал ему, как это сделать. Но вот в чем дело. Дьявол говорит многим людям, что они похулили Духа Святого. Непростительный грех. Непростительный это грех. Это не так. Вы не могли совершить его. Я сомневаюсь, что кто-то из вас... Соответствует это. этому. Вы должны, вы должны быть зрелым, быть зрелым верующим. Вы должны быть как Адам. Вы должны знать, что вы делаете. Вы да, знаете, что верно. вы делаете, и вы делаете То есть выбор. вы не обмануты, или возможно, вы обмануты, но вы знаете, что вы делаете. Вы знаете, что это неправильно, вы знаете, что так нельзя делать. Совершенно верно. Здесь сказано, ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Однажды я была в университете, христианском университете. И доктор такой-то и такой-то говорил перед студентами-христианами. И он сказал, «Как это беззаконие попало в него, мы не знаем». И я подумала, «Мы знаем». Бог сказал нам о том, как оно попало туда. Посмотрите 14 главу Исаии. Вы узнаете, как беззаконие попало в него, в Люцифера. Исаия использует его имя, Люцифер. Исаия в 14 главе говорит в 12 стихе, «Как упал ты с неба, Деница, или Люцифер, сын Зари?» Как это произошло? А вот как это произошло. И опять-таки Бог обращается к нему как к царю Вавилона. Вавилон — это современный рак, и, конечно же, Люцифер действует через Вавилон и весь этот беспорядок. Поэтому Бог говорит, «Господь сокрушил его жезл». И в Исаии, 14 глава, 5 стих, Сокрушил Господь жезл нечестивых. Он судил Люцифера. И в седьмом стихе говорится, «Вся земля отдыхает». Это Исаии 14, 7 стих. «Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости». Это суд над Люцифером. «Вся земля счастлива, она радуется». Бог сказал Люциферу в девятом стихе, Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Арафаимов. Сатана сейчас не в аду, мы поговорим об этом. Он действует под небесье. Именно там находится престол Станы сейчас. Но он отправится в ад в конце тысячелетнего царства. Его заключат в темницу в начале тысячелетнего царства. Но потом он пойдет в ад в огненное озеро в конце этой тысячи лет. И вот девятый стих. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя». Вот откуда мы знаем, что есть внизу ад, и что он пришел в движение, когда туда попал Люцифер. И мы говорили о том, что святые на небесах поют. Да. Вы знаете, Братхейген придет, брат Хейгин придет. А здесь ад говорит, «Люцифер пришел, Люцифер пришел». «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рафаимов, всех вождей земли». «Поднял всех царей языческих с престолов их». Библия всегда описывает его как обманщика народов. Он ходил по земле, и он обольстил Гитлера, он обольстил Ивана Грозного, он обольстил тех, кто был в Испанской Инквизиции, он обольщал царей, и вот все они там. Они отправились в ад, и они видят его приход, и вот что они говорят. Десятый стих. «Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы». И ты стал подобен нам. Ты обещал нам все, если мы продадим душу дьяволу. А теперь мы здесь, скованные в этом аду, и ты тоже здесь. И затем они спрашивают его, царей. Иначе говоря, они говорят, «Да, ты обманул нас». нас. Да. И затем они говорят в 12 стихе. Вот их вопросы, вопросы царей. Это английский перевод. «Как упал ты с неба, Деница, сын царей? разбился о землю, попиравшие народы». «Как это произошло?» И вот ответ. «А говорил в сердце своем «Я»» И дальше приводится «пять «Я». Когда Бог создал Люцифера, Он создал его совершенным. И для того, чтобы быть совершенным, необходимо иметь волю. Вы должны иметь свободу воли и злияния. Да. Иначе вы будете просто буратино. Или роботом. Поэтому во все, что Бог творит, Он вкладывает свободу воли и злияния. И Он вложил ее в Люцифера. И Люцифер был первым, кто обратил ее против Бога. Он сказал, «Я взойду на небеса». Он принял решение. Да, и где бы ни находился его престол, мы увидим, что у него есть престол. Ему нужно было взойти, чтобы попасть на небеса. У него был доступ туда и сюда, но его престол находился где-то ниже. Земля, вот где он был. А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, вознесу престол мой». У него был престол, он был правителем. Он был правителем земли до адамовской цивилизации. Выше звезд божьих вознесу престол мой. Он жил под звездами божьими. Вот где был его престол. И сяду на горе в сонме богов на краю севера. Я сяду там. Я не буду удовлетворен лишь тем, что здесь, на земле, мой престол. Я хочу сесть он там. Он сказал, «Я буду богом». Я буду богом. Вот что он сказал. Да. Взойду на высоты облачные. Его престол был под облаками.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 Затем Бог говорит о том, что Он сделает, и как Он проявит свою волю по отношению к Нему. А теперь посмотрите на Иисуса. Когда Иисус пришел, Он сказал, «Я пришел, чтобы творить Твою волю». О Боже! Я не ищу Моей воли, но воли Отца. Итак, вот первый. Он обратил свою волю против Бога. Он обратил свою волю против Бога, и Он сказал, «Я взойду». «Я поднимусь». И Он начал это делать. Да. Он взял тех существ, которые последовали за Ним на земле. Он взял треть ангелов и атаковал небеса. Мы читаем об этом в книге Откровения. Но Иисус рассказал, чем закончилась эта атака. В Евангелии от Луки. В Луке 10.18 Иисус сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Хвала и Богу. И в тот день, когда он упал с неба, земля и его царство стали «тоху богу И до Адамова цивилизация была осуждена. Вот это да. Слава Пока Богу, Бог не створил человека. То есть Адама. Аллилуйя! Вот что произошло. Вот что произошло. Мы вернемся через минуту. Сегодня день пожертвований, и мы сбили помолимся за ваше пожертвования. Писание говорит, и это расширенный перевод второго послания к Коринфянам 9.6. Кто сеет скупо и с недовольством, кто сеет щедро, чтобы благословение могло прийти еще к кому-то, тот пожнет щедро. А кто сеет скупо и с недовольством, пожнет скупо и с недовольством. Поэтому, когда вы даете пожертвования, когда вы приносите десятину Господу и отдаете пожертвования, радуйтесь и поклоняйтесь Господу. Вы можете давать и не получать никакого возврата. Вы знали это? Это если вы даете скупо и с недовольством. Поэтому в своей личной жизни когда вы в церкви, когда вы молитесь за свои десятины и пожертвования радуйтесь верно. потому что такое пожертвование не пойдет впустую это пожертвование в вашем будущем, потому что его благословение в вашем будущем верно Если у вас есть проблемы с финансами и вы не приносите десятину, то у вас проблемы с финансами скорее всего из-за того что вы не приносите десятину что делать? Начать приносить десятину. Когда мы с Кеннетом начали приносить десятину, казалось, что ни Бог, ни мы не могли без нее обойтись. Что у нас останется недостаточно. Но все начало меняться для нас, когда мы стали отдавать Богу первое и лучшее. Это и есть десятина. Совершенно верно. Знаешь, Билли, приносить десятину — это путь к преуспеванию. Даже больше, чем давать пожертвования. Это часть нашего пути. Но десятина — это основание. Когда мы с Кеннетом начали приносить десятину, у нас была маленькая десятина, но это было все, что мы имели. Мы начали преуспевать, и продолжаем преуспевать спустя много лет. Бог нелицеприятен. Мы с помолимся сейчас за ваше пожертвование и примем для вас благословение. Мы соглашаемся с вами, что вы благословлены, когда вы сеете. И что вам дастся... Мерую добрую, нагнетенную, утрясенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше. Так говорит Писание. Поэтому, когда вы сеете и приносите десятину, провозглашайте Писание над своим семенем. И стойте на Слове Божьем и верьте Богу.